Всем привет, ребята, с вами Trash Free Fire. И как вы видите, в этом видео я накручу подписчику 9099, 9999 алмазов. Пацаны, вот его ID, вы можете, вот подписчику, вот здесь он стоит, вы видите на экране этого подписчика. Если вы также хотите, то подпишитесь на канал и поставьте обязательно лайк. И если хотите колокольчик обязательно тоже, если хотите промокоды у меня забрать. Да, ребята, он в прошлом видео, новый я промокод выпускал, он промокод нашел и он забрал подарок. Вы тоже можете также. но вы должны подписаться на канал и поставить лайк. Он написал вот здесь... Накрути мне, пожалуйста, я хочу Дину Ангел забрать, и я согласился, он же смотрит мои всегда видео, он мне так написал, и он лайки под каждым роликом ставит, и подписывается с других аккаунтов, и каждый раз под... он поделился с друзьями, пацаны, если хотите вы также, то подпишитесь на канал, и поставьте лайк не только для этого под, э, видео и друг, другим видео тоже ставьте лайк и подпишитесь ну подписка только один раз можно сделать и поделитесь с друзьями вот это условие вы думаете как забрать э, у тебя алмазы э, вы должны ми минимум 5 друзьям отправить вот этот канал и сказать чтобы чтобы э, они подписались на мой канал обязательно с колокольчиком и лайк поставили если наберем тысяч нет тысячи не наберем а если наберем 50 или 100 лайков я то сразу выпускаю новую накры... накрутку или минимум 20 лайков давайте 20, 50 или 100 если 100 лайков, то я накручу подписчику 20 тысяч если 50, то 10 тысяч если 20, то 5 тысяч алмазов давайте, ребята, не будут тянуть время а мы погнали вот так Пошли уже, вот пароль идет ID. Это не фейк, если что. Алло, э, его зовут Глеб. Глеб, ты если это, это видео смотришь, то напиши в комментариях, тебе пришел, пришли алмазы или нет. Я хочу узнать об этом. Я себе тоже накрутил. Так если много алмазов накрутить, ваш аккаунт забанят пацаны. Так что, много суммы, суммы, вот эту, нельзя давать. Пишите просто креативный комментарий и все. Уже вот обнаружим пароль администратора ID 22435505872. И вот пароль, пацаны. Это не фейк, просто вы можете увидеть, он написал или нет. Если Глеб еще, э, если вы хотите, например, у вас, у вас зовут Андрей или Иван, или, ну, не знаю, если вы хотите также, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. И все. И нет, нет, нет. Еще с колокольчиком подпишитесь обязательно. И еще креативные комментарии с ID. Обязательно ID тоже отправляйте. И поделитесь минимум 5 друзьям. И все. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но с вами был я. Меня зовут Трэш. Вы на моем канале. И всем пока-пока